Стой, стой, стой. Ты сейчас посмотришь 5 секунд и уйдешь. Давай сделаем так. Если тебе нравится контент, ты подпишешься. А еще хочу сказать то, что у меня 6 ноября выйдет музыкальный альбом. Переходи в группу в описании и жди, бро. What's up, man? Сегодня вам покажу сборку для слабых ПК. Она красивая и лютая. А сейчас поставь видосик на паузу, возьми кавчик и садись удобно. Погнали, приятного просмотра. Итак, братан, сегодня покажу сборку. Ее ты видишь на своем экране. А да, самое главное, скажу. Она без стилеров проверена, создана и лично мной. Еще раз скажу: она для слабых ПК. ней есть много кле. Для фпс, анимации, дороги Ганы только, рифлы, диглы и эмка Худ, новая карта, эффекты и пиздальный Там цикл Добра, удачи, мужик Подписывайся на меня и на мой инстаграм Он в описании, если шо Переходи еще тебя, заберу тебя Я заберу тебя навсегда